Дашика продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Позвольте для начала поздравить вас с наступающим Новым годом, а кого-то и с грядущим Рождеством. Самые лучшие пожелания: будьте здоровы, будьте оптимистичны и. Надейтесь на лучшее, что это лучшее будет в этом году, который 2020. Вот. А сегодня вас ждет очень желанная встреча, я бы сказал, потому что мы давно с нашим другом и моим тезкой Игорем Гиндлером не встречались, так уж сложили обстоятельства, но вот сегодня, слава богу, мы целы, относительно здоровы, значит, можем э, побыть э, с вами и, э, возможно, что-то услышать, как всегда, необычное, интересное и глубокое. Игорь, привет. Добрый день, Игорь, с Новым годом. С Новым годом. Да, ну мы традиционно э, в этой передаче, я перехожу с Игоря на Гэри, потому что, <свят> чтобы путаницу не делать. Спасибо. Значит, мы, э, учитывая вот этот промежуток времени, что не были с тобой в эфире, совершенно пропустили тему, она не пропущена, но я хотел эту тему, естественно, в первую очередь с тобой обсудить. Эта тема вечная, ну, учитывая э, ту ситуацию, которая на капиталистском сложилась, тема, тема это импичмента, потому что, да, я не скрою, естественно, мы к ней возвращались неоднократно в наших программах не только в моей а на радио но вот э, хотелось бы услышать от тебя помимо каких-то оценок того что происходило но тут же буквально не успеваешь э, о чем-то поговорить что-то увидеть как э, масс-медиа преподносит нам что-то еще из такого о чем наша может быть не совсем богатая фантазия даже предположить не в состоянии была. Итак, импичмент. Что там а, сегодня? Если ты помнишь, Игорь, когда в 2018 году демократы получили большинство в палате представителей, ты сразу позвонил мне и сказал, слушай, они собираются делать импичмент. Я сказал, да. И ты сказал, давай сделаем передачу по импичменту. И мы с тобой сделали передачу, которая это было больше года назад, полтора года назад, где мы подробно разбирали, что такое импичмент, как он происходит, все, все twists and turns. Uh -huh. И вот импичмент позади. Импичмент Трампу объявлен, что же дальше? И как я и предсказывал, в этой передаче, которая была год назад, ничего не произошло. Трамп остался руководить страной, Трамп остался жить в Белом доме, потому что импичмент, который производится палатой представителей, это не что иное, как вот им недоверие. Собралась группа конгрессменов, которая недовольна, дает ему понять, что мы того и недовольны. Все. Конечно, это э, лебединая песня, конечно, они не должны были этого делать, но тем не менее они это сделали. В связи с этим очень много аналогий выдвигается в настоящее время. Ну, я предложил назвать это Рубиконом политическим. Кто-то предлагает назвать это Бумерангом, который вернется к ним. Кто-то, если ну, кто очень интересно, возможно, мы к этому вернемся, называет это Сталинградской битвой демократов. Но, смотри, вот несмотря на то, что произошло нечто весьма предсказуемое, а с другой стороны, произошло одно нечто странное, не имеющее аналогов вообще в американской истории. Смотри, вот президент Соединенных Штатов в третий а. раз всю историю Америки был объявлен импичмент. Но почему-то за пределами округа Колумбия, за пределами столицы Вашингтона, мало кто обратил на это внимание. Ну, вот мы с тобой говорим по этому поводу: какие-то другие говорящие головы на радио телевидении. А вообще объявление импичменту Трампу мало кого огорчило и мало кого обрадовало, потому что импичмент получился какой-то вялый, неубедительный и беззубой. Поэтому американский народ вообще говоря, проигнорировал это событие, хотя оно должно быть главным событием 2019 года, по крайней мере, в политике. Ну вот смотри, <смех> что произошло дальше. Ну, объявили импичмент. После этого Пелози э, ход делу, как мы знаем, не дала. И э, Трамп остался в Белом доме. Но <смех> странное вот что произошло. Он получил официальное приглашение, буквально через два дня после импичмента, он получил официальное при, э, приглашение от спикера Пелози, которая руководила всем этим недоимпичментом или полуимпичментом на совместное заседание Конгресса в феврале следующего года с традиционным посланием президента о стране, о состоянии в стране. То есть Пелози, которая объявила и была лидером вот этого недоимпичмента, предполагает гарантированно, что Трамп останется президентом, по крайней мере, в феврале. Логика да, вообще... Феврале. Логики Смотри. здесь нету, конечно. Вообще, по большому счету, выборы через 11 месяцев. Смещение президента Америки со своего поста за такой короткий срок до очередных президентских выборов, это, естественно, нонсенс. Это, это принесет большой вред нашей стране. Но демшевики, как я их называю, это такая сборная так, между меньшевиками, там, большевиками и демократами. Вот демешевики твердили, что Трампа нужно выгнать из Белого дома, и чем скорее, тем лучше. Почему? Потому что, по словам демешевикам, он, он приносит э, такой страшный, непоправимый ущерб нашей стране. Вот так было сказано, непоправимый ущерб. Ну, хорошо. Хорошо. <связывая> Убедили они других э, демшевиков, объявили Трампу эпичным. После этого ушли на рождественские каникулы на две недели. Да. Значит, да. Э, если человек приносит непоправимый ущерб стране, что же вы уходите в отпуск на две недели? Нужно Отечество в опасности же. Так? Обязательно. Нужно, <связывая> нужно что-то делать. Конечно. Нужно что-то делать, человечество смотрит на вас и ждет от вас каких-то шагов, а они просто умыли руки. В связи с этим очень много спекуляций а, происходит по поводу того, а, зачем они это делают, есть ли за этим какая-то рациональная составляющая, или это просто обыкновенная тупизна. А, я даже целую статью написал по этому поводу. Есть очень много а, сомнений в том, что мы являясь консерваторами, э, воюем, политически воюем с людьми, которые, ну мягко говоря, обладают очень низким IQ, потому что то, что они делают, просто нельзя рассматривать как нечто серьезное. Ну, как это можно уйти на пасхальные каникулы и, и, и все? Значит, <coughs> одна из идей э, э, состоит в том, что и я приверженность этой идее, что Демократы прекрасно понимают, что дело об импичменте Трампа в Сенате заглохнет. Трамп, естественно, останется в Белом доме и увеличит свои шансы на выборы в 2020 году. Поэтому они решили делать так называемый перманентный импичмент. Mm -hmm. То есть против Трампа будет постоянно, вплоть до ноября следующего года, Каждый месяц выдвигаться новые статьи об импичменте. По, по разному вопросу. Дело в том, что Палата представителей может проголосовать импичмент импичмент и не требует для этого никакого формального нарушения закона. Формальное нарушение закона требуется во время судебного заседания над, над президентом в Сенате. Там, там все как положено. Там будут адвокаты, там требуется закон, нарушение закона. А в палате представителей ничего не требуется, требуется только голосование, большинством голосов. Угу. Поэтому э, я хочу напомнить всем тот ответ, который уже стал классическим, который дал э, бывший президент Америки Билл Клинтон, когда его спросили, как же ты вот вот посмел вот спать э, с, с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левинской. И он ответил, и это было очень э, э, цинично и очень всем понятно. Я с ней спал, потому что мог, угу. потому что у меня была возможность. Вот демократы сделали то же самое с Трампом. Они объявили ему импичмент не потому, что он что-то сделал плохое, а потому что они могли это сделать после того, как завоевали большинство... Так, ну Плать, подожди, прежде. по их мнению, он с первого дня, он ведет Америку, бог и куда. По их мнению, там менялись, правда, объекты нарушения его, но вот последний, которые ему предъявили, то есть он буквально по их соображениям нарушил все каноны. Он просто узурпатор, он, он ну и так далее, что рассказывать, все знают, по каким, собственно, статьям его обвиняют. Значит, это не просто от того, что это мог, ну, а еще и от того, что кто-то, может, искренне считает, что он, в общем-то, я, я, я не уверен в том, что кто-то из демократов, или Демшемельков, как я их называю, искренне считает это. Потому что все-таки, я думаю, какой-то уровень какой-то честности у них все-таки остался. И они прекрасно дают себе отчет в том, что все это высосано из пальца. Все это вы. Ну, ты знаешь, если бы уровень честности был, то, я думаю, нашлось бы хотя бы, ну хоть два-три десятка э, в их э, даже среде на капиталистском, которые бы сказали, ну, ну, ну, не надо, это же, это же только нашу репутацию на долгие-долгие годы оскверняет, портит и так далее. Но ведь не нашлось. Пар дисциплина ну, кроме, там, мы знаем, да, буквально пару человек, и все. Остальные, как? И, я согласен с тобой, не могут они все верить вот в эту, вот, вот, в эту всю ерунду. Значит... Слушай, слушай, мы с тобой знаем, что демократическая партия Соединенных Штатов Америки уже давно превратилась в партию ленинского типа. Да. И ленинская партийная дисциплина там работает очень жестко. Те три человека, которые голосовали против импичмента, будут подвергнуты астрахизму. Я не знаю, какие еще страшные кары над них будут сделаны, но Пелози так это дело не оставит. Ну, а, один партия... уже ушел в республикацию, ему-то проще. Да, да. да, ну, вроде как проще, да, да, да, да. Ну, Понимаешь, партия демократическая, так называется, да, но... На самом деле она антидемократическая, антиамериканская, антисемитская. И поэтому я надеюсь, что там какие-то здоровые силы в конце концов останутся. Но вот Трамп, мне кажется, на это не надеется. И, И мне, кажется, мне кажется, пора рассказать о той идее, которая пришла в голову историку, известному американскому историку Марку Эллису который сравнил события 18 декабря с событиями, которые были 18 декабря 1942 года, Сталинградская битва, когда он сравнил <связываем> то, что сделал эстаблишмент демократический с Трампом, со Сталинградской битвой, при этом фашистов он ставит на сторону демократов, как и должно быть, а Трамп на сторону русских, обороняющихся. И <связываем> аналогии, которые он построил, они основаны на том, что он считает, что да, вот оккупанты достигли своей вершины. Потому что когда они достигли Сталинграда, это была максимальная территория, которую Третий Рейх когда-либо завоевывал за время своего короткого существования. И это Сталинград послужил точкой, которую можно назвать началом конца Третьего Рейха. Так вот, историк Марк Элис утверждает, что Импичмент – это, похоже, точка начала конца демократической партии. Партии как таковой. А, как, как таковой. А, и и а, когда я прочитал это, эта статья буквально полтора дня назад вышла, угу. я, я понял, что эту интересную мысль нужно развивать дальше. Он просто остановился и, так сказать, отметил вот такие параллели. На самом деле а, идея очень плодотворная. Вот смотри, а, Опять же, аналогии между демократами и их делом об импичменте и Сталинградской битвой. Вот они обявили импичмент. Этому соответствует то, что немцы захватили плацдарм на берегу Волги. Ну, захватили, да, это было большое достижение. Да. Но при этом потери захватчиков, немцев, выросли до страшного небывалого уровня. Аналогов этого, этих потерь, Служат финансовые потери демократов. Мы знаем, что поток финансовых пожертвований на нужды демократической партии и ее кандидатов резко пошел вниз. А что с Трампом? Он в первую же ночь после импичмента получил 10 миллионов долларов. Значит, финансовые вливания в Трампа и республиканцев получили очень сильный скачок вверх. Другая аналогия, германский блицкрик, когда войска оккупантов движутся с огромной скоростью и не дают возможность обороняющейся стороне, ну хоть сделать хоть какую-то оборону, их просто сметает волна наступления. Аналогия с Трампом, импичмент продолжался над Трампом всего три месяца для сравнения. Импичмент uh, над uh, Никсоном, который не состоялся, но его готовили три года. Импичмент yeah. над Клинтоном, который состоялся, готовился более двух лет. Судебные заседания, заседания Сената, заседания Палаты представителей. Над Трампом все было сделано с помощью демократического Блицкрига за три месяца. Да, ну. появая возможности, Трамп... Yeah. Uh -huh. Хоть как-то выстроить свою оборону. Ни одного свидетеля со стороны Трампа а, да. не пригласили. Ни одного адвоката со стороны Трампа не пригласили. Поэтому это настоящий демократический э, блицклик. Другая аналогия со Сталинградом. Угу. Э, мы знаем, что часть города Сталинграда была захвачена немцами. Но что удивительно, когда они захватили часть Сталинграда и начались вот эти уличные бои, Престиж германской армии не повысился, а наоборот упал. Аналогом в настоящее время служит то, что после импичмента рейтинг Трампа, что сделал, пошел вверх, а рейтинг демократов упал. Они на это не рассчитывали. Точно так же, как и немцы не рассчитывали на то, что случится с ними в, в Сталинграде. Ну конечно. Другая аналогия. Мы знаем, что германское командование в конце зимы 43 -го года, в конце концов, бросило свои окруженные войска под Сталинградом на произвол судьбы, ну, на милость победителя. В наше время этому соответствуют те самые 31 конгрессмен-демократ, которые были выбраны в, 1900, в 2018 году, но в округах, в которых победил Трамп. То есть большинство населения в этих выборных округах республиканцы, но путем разных махинаций прошли демократы. Угу. Тем самым Филози отдала 31 человека на заклание, на милость победителей, на милость людей, которые будут голосовать в следующем году. Спасти Спаси. их больше И уже больше нельзя. Ну, вместе с тем, когда мы говорим о, об аналогах между импичментом и Сталинградом, нужно сделать одно вот такое заявление об отличиях этих двух э, событий. Мы знаем, что Сталин из соображений милосердия, под угрозой, конечно, тотального уничтожения, предложил захватчикам сдаться. И мы знаем, что фельдмаршал Паулюс, в конце концов, а это предложение принял и... Тысячи солдат были взяты в плен. Трамп, вероятно, и это отличие между Сталинградом и импичментом, Трамп, скорее всего, такого милосердия не проявит. Судя, Судя по тому боевому он... настроению Трампа, который как он себя ведет после импичмента, бич, битва за импичмент станет для демократов не только историческим а, поворотным пунктом, ну и началом сейчас, просто, просто тотальной тотальный... дискредитации, криминального преследования и уничтожения демократической партии США. Трамп – это очень злопамятный человек. Он никогда не э, сможет пересилить себя и э, продемонстрировать какое-то милосердие к поверженному противнику. Этого не будет. Oh, это интересные выводы. Понимаешь, многие наши слушатели вот в передачах предыдущих, которые мы эту тему затрагивали, сетуют. А сетуют на что? Что вот время идет, атаки с той стороны бесконечные от, от Трампа, ну как считается, что те люди, которые его так или иначе работали с ним, окружали и так далее, потерпели, пускай они не по по поводу того, что работали с ним, тот же Манафорт, но тем не менее. А с той стороны, даже вот какую-нибудь мелкую фитюльку, которая там да-на-нет меняла, да? Все нормально ходят, живы-здоровы пьют коктейли, понимаешь? Есть ощущение, что им не придет вот тот самый меч правосудия, не опустится. Что ты думаешь насыщать? То есть, Слушай, учитывая, учитывая, что я, ты я сейчас я, сказал... Говорили о, о том, что Трамп не политик. Трамп – бизнесмен. Он думает совершенно другими категориями. Мы с тобой, наш мозг уже прошел тренировку в течение многих декад, наблюдая за политикой в Америке, как должны происходить события. Они не происходят по стандартам вакцинации. Ты сказал про многочисленные как... атаки, которые были совершены. Да, атаки Трамп были совершены. И... Но Трамп не хочет отвечать на эти атаки политическими методами. Угу. Он хочет посадить их просто всех в тюрьму. У него совершенно другой, другой менталитет. Он привык бороться, начиная с уличных боев в бандитском или полубандитском Квинсе. А потом он выдержал конкурентную борьбу на улицах Манхэттена. Этот человек, который додавливает до конца, и, и выдавливать, и бороться со своими противниками, конкурентами, это то, чем он живет. Я думаю, что нам всем нужно набраться терпения, я думаю, что существует программа, когда и кто будет арестован, когда и кто будет давать показания в Сенате, когда и кто будет в наручниках показан на телеэкранах, все это будет. Трамп прекрасно понимает, что без этого выиграть следующие выборы ему будет гораздо тяжелее. Ну, ты знаешь, наверное, о следующих выборах мы обязательно поговорим, потому что там, в общем-то, возникает много вопросов, когда видишь ну оставшихся, по крайней мере, на на сцене этих, как бы сказать помягче, ну скажу, политиков, бог с ним. Потому что все, все больше с цирком ассоциируется. Причем, что цирк, да. вещь уважаемая, там хотя бы профессиональные люди э, на канате или еще где-то, то есть на арене, по крайней мере. А тут ощущение полного какого-то беспредельного, в общем-то, непрофессионализма в первую очередь. Так что, я думаю, сейчас мы на несколько минут уйдем на рекламную паузу, а потом с этого и начнем. Итак, продолжаем нашу программу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Игорь, если вы не возражаете, у нас есть звонки. Да, я только напомню, что с нами Гэри Гиндлер сегодня и блогер, публицист и наш хороший друг. Д Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Э у меня два маленьких вопроса. Э Имеет ли срок годности э вот, подачи на заявления в Сенат вот, э по, по, по поводу импичмента? И э если, допустим, нет, то... Не вдохновляет ли поступок наших сенаторов, республиканцев, которые двадцать три, которых из которых они решили не переизбираться? Если, допустим, не дай бог, конечно, если они вместо них придут демократы, то их как раз-таки будет больше семи, и они могут легко одолеть это президента Трампа. Спасибо. По поводу срока годности, никакого срока годности нет. Единственное, что говорит Конституция, это то, что э, право на импичмент принадлежит Палате представителей, а право на судебное заседание принадлежит Сенату. Все Все остальное это э, от лукавого, это так называемые правила поведения Сената и правила поведения Палаты представителей, которые они устанавливают сами. Конституция не говорит им, как, как работать. Поэтому никакого срока годности нет. Но, как мы все понимаем, есть политический срок годности таких событий. Чем больше пилозит тянет, тем хуже для демократов. Потому что это противоречит основной идее, что Трамп э -э -э, делает непоправимый э -э -э, вред, приносит непоправимый бред, вред Соединенным Штатам Америки. Если они не делают следующего шага, это работает против них. Теперь по поводу сенаторов. Они переизбираются. Дело в том, что треть сената переизбирается каждые два года. Поэтому так случилось в этом году, в 2020 году, что большинство сенаторов, которые переизбираются, будут республиканцы. Ничего страшного в этом нет. На прошлых выборах большинство сенаторов, которые переизбирались, были демократы никто не говорит о том что каким-то э, образом трамп может потерять э, сенат по вопросу палаты представителей там посерьезней там там нельзя сказать что трамп э, получит палату представителей назад гарантированно да это так оно и есть а у нас еще и звонки Мы все-таки к моему вопросу чуть позже подойдем Я надеюсь, а пока послушаем вас Добрый день, слушаем вас Здравствуйте Поздравляю Здравствуйте. Всех с наступающим Новым Годом У меня спасибо. вот такое Во-первых, большое спасибо Игорь, который говорит За такую хорошую информацию Потому что я ну, надеялась Что их посадки будут хотя бы во второй Срок правления Трампа Но вы уже говорите, что в первой Это очень хороший, хорошая новость а, а, вообще, а это заслуга демократов, которые заставят Трампа сделать но, это в первом сроке. Ну это, это приятно. А вообще вопрос, э, в предыдущей передаче один э, слушатель позвонил и сказал, что если победит э, Байден, то э, он э, посадит э, Обаму э, председателем Верховного Суда. Вот у меня вопрос, как может человек, который ни разу, ни одного дня не работал э, юристом, лоером, э, быть э, в Верховном суде вообще? Не говоря о том, чтобы быть председателем. Спасибо большое. Спасибо, а, Герри. Тут еще уж, уж раз про Обаму зашла речь. Ты помнишь, что я тебя хотел спросить. Вот. Это касательно того, почему же молчит Барак Хусейнович? Что, что же такое? Ну, для этого потребуется 15 минут, а не 15 секунд. Я, Но, понимаю, я хочу напомнить, я что... что господин Байден, когда его взяли вице-президентом, когда Обама сделал его вице-президентом, то сделал он его вице-президентом по единственной причине. Он был страховым полисом против импичмента Обамы. Потому что это настолько одиозная, тупая фигура, что репутация его... Среди своих собственных демократов очень и очень низкая. Это человек недалекий, который а, провел в Вашингтоне благодаря просто какому-то удивительному стечению обстоятельств. А, его интеллект недостаточен для того, чтобы быть а, а, просто третисортным блогером. Как он стал сенатором, одному богу известно. Как мы знаем, yeah. Байден не получил благословения Обамы, Сразу после ухода Обамы. То есть мы, мы все прекрасно понимаем, как работает политика Вашингтона. Если есть президент, он выбирает себе лично вице-президента с тем расчетом, чтобы этот вице-президент после окончания его срока избирался президентом и продолжал его политику. Байден, возможно, первый в истории Америки вице-президент, который не получил благословения своего собственного президента. И вот теперь, когда Байден все-таки вышел на президентскую гонку, он всеми правдами и неправдами пытается заручиться поддержкой Обамы. И вот вы упомянули про место в Верховном суде Соединенных Штатов Америки, которое якобы Байден предлагает Обаме. Да, он это предлагает, но предлагает это просто-напросто потому, что ему по позарез нужна поддержка Обамы. И, все, и всех его э, э, сотрудников, всех его последователей, потому что Байден не имеет возможности собрать огромные залы, которые собирает э, Трамп. Совершенно, совершенно не бесполезно. То есть это все, опять же, от того самого лукавого. Ну хорошо, вот вернемся не то как Байдену, а к остальным Раньше. кандидатам. Или давайте, может быть, примем еще один звонок. А, ну если есть звонки, хорошо. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы помните, что сказал Трамп после того, как его избрали президентом? Он сказал Но... много вещей. Да. А, да. Что, да, что конкретно? Конкретно Прим... он сказал, да. что претензии к Хиллари Клин предъявлять не будет. Угу. Так. Так вот... Ну, <laughs> Сказать, За него вашего... это делает генеральный прокурор. Да, да. он-то он -то лично может и ничего, и не. <смех> это не его вообще задача. А то, что сказал, э, ну, Гэри сегодня заметил, что все-таки Трамп в первую очередь бизнесмен. Но все-таки три года бесследно не прошли, так или иначе он, он и политик. И... А у политиков вообще-то есть такое обыкновение... Ну, скажем так, делать иногда заявления, которым они следовать не будут. Вот, дай бог, дай бог. Ну, посмотрим. Гэри, что ты думаешь на сей счет? Я, я думаю, что э, нам нужно вернуться к основному вопросу. Да. Демократы, политики-демократы, они тупые или они играют тупых? И в каком мире они живут? В мире рациональном или иррациональном? И что обуславливает их поведение? Какие-то рациональные причины, которые мы, возможно, не знаем? Либо это просто душевно больные, которые живут в своем иррациональном э, мире. Я принадлежу к тому лагерю, который считает, что все непонятное, что мы видим со стороны демократического лагеря, имеет очень четкие материальные, реальные причины. И э, вся эта история с импичментом конечно же, связано с Украиной, но совершенно не тем образом, как это представляют демократы. Дело в том, что Украина стала, благодаря демократам, эпицентром преступности ЦК Демократической партии за пределами Соединенных Штатов Америки. И именно американские демократы превратили Украину, целую страну, в воровскую малину своего собственного криминала и коррупции. Именно американские демократы во времена Порошенко еще даже до того, как он стал президентом, когда он был а, а, министром а, иностранства, министром, они создали вот такой американо-украинский коррупционный конвейер. Этот конвейер начал работать в 2012 году, когда Барак Обама был президентом, а Порошенко был министром торговли. И в этом году были отмыты уже миллиардные суммы. Было э, два кольца. Одно на 7,5 миллиарда долларов, а другое на 5 миллиардов долларов. Деньги эти приходили из Америки через государственную помощь Украине, через Международный валютный фонд, через американские банки, которые проходили обратно через финансовые институты, которые контролировали те же самые Демократы и возвращались назад. Возвращались назад кому? Возвращались назад политикам. Возвращались через неправительственные организации Сороса на финансирование демократических инициатив. Давайте соединим все точки. Начало этих денег – это налоги, которые собирали с американских граждан. Это деньги американских налогоплательщиков. Их засылали в Украину, там отмывали, и эти деньги возвращались назад. Не все. Часть денег оседала у людей, которые помогали это осуществлять на украинской стороне. К ним относятся очень многие украинские олигархи, к ним относятся очень многие украинские политики, и даже бывший президент Порошенко. И когда мы говорим об этом конвейере, Нельзя забывать, кто был человеком номер один по связи между Америкой и Украиной. Им был Джо Байден. Он был, вице, вице, вице, он был назначен президентом, чтобы осуществлять руководство вот этим денежным конвейером. Чтобы отмывать деньги американских налогоплательщиков. Я хочу заметить, что мы все знаем, что когда началась агрессия России против Украины, то Обама не помогал оружием Украине. Все думают, что он заделал по каким-то э, очень э, весомым соображениям. А ответ очень простой. Ему не нужно было помогать Украине оружием, потому что это было ему невыгодно. Ему не нужно было поставлять оружие в Украину. Ему нужно было поставлять в Украину деньги, чтобы получить откат назад. Вот что нужно было Обаме. И вот... Представьте себе ситуацию, когда в течение уже почти десятилетия, минимум 8 лет, работает Украина не как страна. Они считают себя страной. У них есть представительство в ООН, у них есть дипломатические представительства во всех странах мира. Но на самом деле это был перевалочный пункт денежных потоков из Америки в Украину и обратно. И когда Трамп пришел к власти... Вся инфраструктура осталась на месте. И надежда у этих коррупционеров была на то, что Трамп не будет лезть в эти международные дела и не будет разбираться с тем, как работает вот этот вот конвейер подпитки денег для а, демократов. Они думали, что возможно масштабы этой коррупции Трамп сможет каким-то образом снизить, но не прекратить. И вот надо же такому случиться, что э, победил Зеленский. И победа Зеленского и э, как бы это сказать, даже не установление, а угроза установления дружеских отношений между Трампом и Зеленским означала просто крах всей затеи. Еще ничего не было сделано Зеленским, чтобы остановить этот конвейер. Ничего не было сделано Трампом, чтобы остановить этот конвейер, а уже угрозу они почувствовали. И вот эта угроза возможного разоблачения привела к очень интересным фактам, которые очень многие забывают. Смотрите, что получилось. Неправильный парень под именем Зеленский, которого никто никого не знал, тем более на Западе, вдруг выигрывает выборы в Украине. Через несколько дней Трамп телефонном звонке это было 21 апреля поздравил зеленского ну поздравил и поздравил это это нормальное дело среди э, руководителей стран поздравлять друг друга с э, победой на выборах но через четыре дня происходит два совершенно уникальных удивительных события которые многие забывают 25 апреля джо байден объявляет о том что он встает на путь Белый дом. Он выдвигает свою кандидатуру на пост президента. И одновременно, вместе с ним, в эту же минуту, его сын Хантер Байден уходит из буризмы. Он вышел в отставку, в добровольную отставку. По какой такой причине Джо Байден, который никогда не рассматривался основным ключевым идеологам Демократической партии, функционером Демократической партии, вдруг начал выдвигаться. Почему одновременно с ним его сын, по совершенно необъяснимым на поверхности обстоятельствам, добровольно находится своего поста в совете директоров, где он не делал ничего и получал огромные деньги? Он находился на этом посту с 2014 года. Считайте, пять лет. Вопрос. Это случайные события или все-таки э, демократы решили сделать хоть конем и, и каким-то образом э, продавить своего кандидата, потому что они прекрасно понимают, то, что они делали в Украине, это криминал. Криминал и по украинским законам, и по американским законам. И если все это выплывет наружу, им хана, им крышка. Поэтому, когда Трамп потихоньку, по секрету, послал в Украину своего личного адвоката Руди Джулиани, тут уж, конечно, на всех телерадиоканалах мы узнали про Руди Джулиани все, насколько он плохой. Какой он фашист, какой он антисемит, какой он этот и тот, и, и какой он мафиози и прочее, прочее, прочее. На самом деле, я считаю, что «Ларчик» открывается очень просто. Они не могли сидеть сложа руки. Они должны были остановить уголовное дело против Хантера Байдена. Остановить его они не смогли, потому что произошло то, чего они опасались. Трамп и Зеленский понравились друг другу. Вот так, вот так произошло. Герри, скажи, пожалуйста, вот ты называл суммы 7,5 миллиарда, 5 миллиардов, да? Вот где они проходили... Э, вот мы знаем, что вот МВФ, допустим, оказывает помощь, и по всем средствам массовой информации происходит следующее. Украина, допустим, должна получить миллиард долларов там и так далее. Сумма прописана. Откуда берется сумма сумасшедшая 7,5, когда мы знаем, что вот вся помощь тем или иным странам она обусловлена определенными цифрами конечно, конечно. откуда это так вот давай последний пример приведем весь сыр -бор с украиной начался а, а, с того что трамп придержал 391 а, миллионов долларов и помощь ну, да. а, все должны прекрасно понимать, как выглядит американская помощь в данном случае. Имеется в виду военная помощь. Это не какие-то одеяла и не какие-то пайки. Это вооружение, это то, что стреляет. Все эти деньги идут куда? Американским производителям оружия. Угу. Вот куда были задержаны деньги. Эти деньги не перечисляются на счета украинских э, каких-то э, военных структур. Нет. Деньги перечисляются военным структурам здесь в Америке, которые производят военное оборудование, патроны, whatever. И потом это отсылается все э, в Украину. Те же самые противоракетные снаряды, Джавелины и так далее, и так далее. Львиная часть денег, именно финансовых потоков, не вооружения, шла через Международный валютный фонд. Эти деньги приходят в Украину, и очень строго Международный валютный фонд следит, куда они распределяются. И так показалось, что распределяются они очень хорошо. Всевозможные негосударственные организации, партии, которые имеют в своем названии слово «демократия», «свобода», «равенство», они получили огромные деньги. А потом выясняется, что все эти организации, или, точнее так, юридическим языком, большинство этих организаций принадлежат Соросу. И он как паук следит за всеми эти финансовыми потоками. И как только эти деньги приходят по чуть-чуть в эту организацию, в эту организацию, эти деньги потом собираются с Соросом и инвестируются куда? В американскую политическую борьбу. Вот как это все происходит. Да, замечательно. То есть... Иначе говоря, такая большая прачечная, которая ну не без выгод для определенных лиц, делала свою работу и прекрасным образом, и всем было хорошо. Но тут всем было пар... хорошо. вот все удивляются, откуда Пинчук взял 10 миллионов долларов, да, да, чтоб чтобы да. фонд? Это что были деньги из его кармана? Формально да. Формально. Да. Но его благотворительный фонд передал деньги благотворительному фонду Клинтона. Вот как это выглядит на бумаге. Да. Но это американские деньги. Наши с вами деньги, наших слушателей, наших зрителей. Может мы успеем принять еще один звонок? Сейчас кто-то скажет, что это доллары, поэтому это американские деньги. Не возражаете, если успеем принять еще один звонок? Да, конечно, пожалуйста. Добрый день. Вы ошибаетесь. Трамп сказал насчет источника этих денег. Трамп сказал, что мы должны будем занять, мы занимаем, ведь не должны будем, мы занимаем деньги у китайцев и передаем их Украине. Но Дело в том, что уже это оружие, эти ракеты уже лежали во Львове на складе, на украинском складе. И уже Америка расплатилась с изготовителями. Шла речь о том, чтобы только Украина как сказать, не нужно было и вернуть, чтобы погасить этот долг. Но спасибо. Ну, на самом деле речь шла спасибо. о том, что Украина звонок, готова была я закупить. Гарри, ты знаешь такую информацию у тебя? Да, на самом деле, да, есть даже статья одного очень хорошего автора, Дунаевского. Uh, который uh, просто доказывает, что демократы в своем импичменте uh, не правы, потому что все это было действительно складировано во Львове. То есть это не предназначалось для войны с русскими танками в Донбассе. Uh -huh. Поэтому никакой срочности там не было. Поэтому Трамп имел право остановить помощь на тот срок, который он считал нужным. Вот и все. Ну, вообще забывают, что у президента есть помимо обязанностей какие-то вообще -то права тоже. Безусловно. Вот. Ну, ладно, у нас тоже есть права и обязанности, но время наше так неуклонно идет к концу. Может быть, несколько резюмирующих слов и мы. Я, я хочу вместо того, чтобы резюмировать э, на какую-то политическую тему, еще раз всех поздравить с Новым годом и пожелать, что Новый год э, принес нам радости, здоровья и победы консерваторов. Спасибо, Гэри, и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо.